Всем привет меня зовут марат Это компания фундамент спб в этом видео мы расскажем об объекте ольгина здесь мы заливаем фундаментную плиту уже пришел бетононасос и э, ожидаем поставку уже бетона с завода на данный момент у нас уже конструкция полностью готова к бетонированию вкратце расскажу об этом конструктиве на этом объекте возводится фундаментная плита в перспективе здесь будет возводиться монолитный дом в стиле хай-тек. Значит, толщина фундаментной плиты 300 миллиметров. Армирование здесь основное. Это 12 ая арматура, сетка 200 на 200. Также, помимо этого, есть много усилений, которые связывают у нас террасы. Зоны опоры колон усиливают. Обрамление по периметру П-образными элементами. Выпуска Г-образные усиливающие элементы в зоне проходки термовкладышей значит под основанием плиты по всей площади заложено утепление это технониколь карбон толщина 100 миллиметров вся эта конструкция лежит на песчаной подушке которая выполнена под всю плиту, то есть перед началом работ мы произвели выборку котлована, распланировали выбранный грунт по периметру участка, отсыпали, положили утеплитель, мембрану, заармировали и поставили опалубку. Значит, помимо арматурных и опалубочных работ, также проведены работы по разводке инженерных сетей. В данном конструктиве заложено две линии сброса, значит есть канализация, это можно посмотреть вот сейчас оранжевые трубы, они выведены, их здесь выпусков достаточно много порядка 8 штук также помимо этого заложена сразу ливневая канализация локальными участками ну то есть, так как крыша будет плоская, водосток весь будет производиться через дом, поэтому сразу заведена линия и выведена в зону, где будет устанавливаться фильтрационная поле и э, коллекторный колодец значит трасса это тоже заложено уже под конструкции помимо этого заложена трасса ввода водопровода в дом в данном поселении есть э, общегородская сеть водопроводов поэтому мы сразу к ней подключились и завели в дом значит заведена заведено Электричество в дом Подойдем сейчас к ним поближе Посмотрим как это сделано И на данный момент уже мы готовы К приемке бетона Сегодня здесь будет приниматься 106 кубов бетона Бетон B25 Сегодня хорошая погода На улице плюс 1 Будем применять противоморозную добавку До минус 5 Бетонирование будет производиться Порядка где-то 6-8 часов В зависимости от своевременности приезда миксеров на объект после этого планируем накрыть весь фундамент тентами можно увидеть, что на конструкции опалки сейчас смонтирован деревянный каркас, по периметру раскинуты тенты, вот такие терпаулиновые после того, как мы зальем бетон на этот каркас натянем тенты Поставим дизельные пушки Они у нас уже готовы И будем производить прогрев ну, Примерно двое суток после бетонирования До набора фундаментом критической прочности Габаритный размер конструкции 21 метр в длину 18 метров в ширину То есть общая площадь составляет Чуть больше чем 300 метров квадратных Значит по периметру у нас установлена Опалубка из ламинированных щитов В зоне отсечки террасы, вот это вот можно увидеть первый фронт, это терраса, по периметру идут термовкладыши из экструдированного пенополистирола, за ними идет уже основная фундаментная плита дома, значит в зоне где терраса Стыкуется с домом Есть перепад высот в основаниях Потому что на террасе еще планируется Устройство пирога чистого пола Он будет немного больше чем в доме Поэтому основания выполнено на разных отметках Помимо того что у нас выставлена опалубка по периметру Есть еще внутри элементы выставленной опалубки Они сделаны из доски Это так называемые простенки В этих зонах в перспективе будет монтироваться Уже оконные порталы так как дом строится в стиле хай-тек Здесь будут большие площади остекления И для того, чтобы разом подготовить уже площадку для монтажа окон И потом, когда будут заливаться уже основные несущие стены Не а, заливать маленькие какие-то ленточки Выполнена сразу опалубка вот под элементы, где будут устанавливаться окна Можно увидеть по периметру установлены вот такие коробки деревянные которые мы сейчас разом с фундаментом зальем и в перспективе уже между ними будут заливаться стены которые будут поддерживать уже вышележащие этажи еще раз про опалубку опалубка выполнена из инвентарного щита облицована она ламинированной фанерой опалубка стоит достаточно крепкая и жестко. раскрепления опалубка выполнены Двумя методами Первое это пружинные зажимы Которые установлены шагом в метр И подкосы Которые забиты в грунт Которые позволяют Сохранить опалубку в проектном положении И избежать ее смещения В процессе бетонирования Бетон достаточно тяжелый материал И после заливки Он ну, оказывает воздействие на опалубочный щит чтобы его не выдавило Необходимо качественно раскреплять э, Саму опалубку про армирование и про усиление которые говорил можно обратить внимание что допустим в этой зоне идет стандартная сетка ячейка 200 на 200 идут ну обычные стандартные ячейки снизу сверху никаких дополнительных элементов нет есть э, лягушка которая разделяет нижнее и верхнее армирование а, а вот в этом месте можно обратить внимание здесь нижний слой достаточно густо заармирован в зоне нижней сетки есть дополнительные элементы из 16 арматуры есть дополнительные элементы из 12 арматуры в виде пешек есть г образное усиление. это выполняется как раз в зонах повышенных нагрузок для того чтобы когда вот здесь будет заливаться колонна нагрузка распределилась равномерно и не продавливала плиту то есть не надо э, осуществлять армирование полностью всей конструкции это локальное усиление для того, чтобы именно создать жесткость этого узла. Вот данное решение позволяет оптимизировать расход арматуры на объекте. Такие решения принимаются только на основании расчета, который проделывает проектировщик. Без проведения расчетов, ну так, на глаз, такие решения принимать не рекомендуем, потому что можно либо излишне заложить арматуру и потерять именно на перерасходе материала, либо не заложить, не дозаложить, необходимого сечения арматуры и вследствие будут трещины или разрушения здесь тоже выполнено достаточно густое армирование, можно обратить внимание здесь идет уже помимо того, что выпуск стяжни есть в зоне проходки через термовкладыш достаточно большой объем хомутов это как раз усиление которое связывает вот эту террасу здесь будет терраса уличная там будет теплый дом а вот в зоне проходки и соединение этих элементов выполнено вот такие балки, которые заложены в тело плиты. Почему вообще здесь такое решение появилось? Плита будет находиться в холодной зоне. Сам дом, ну соответственно в доме будет тепло. Для того, чтобы уменьшить теплопотери между террасом и домом. Но в то же время сохранить жесткость конструкции. Потому что на этой террасе будут выполнены колонны, на которые будет опираться плита второго этажа и все это должно быть жестко и никаких подвижек между конструктивом террасы и конструктивом дома быть не должно применяются вот такие вот термовкладыши они позволяют уменьшить теплопотери но в то же время сохранить жесткость монолитной конструкции толщина термовкладыша 150 миллиметров шаг их идет 400 Термовкладыш, 200-бетонный разрыв. Вот как раз в зоне бетонного разрыва делается усиление, потому что сама основная сетка прерывается, как вы можете видеть. И для того, чтобы сохранить объем армирования в одном сечении, делаются усиливающие балки. Можно обратить внимание... То, что вот у нас по периметру фундамента установлены вот такие коробушки Они сделаны для того, чтобы в процессе бетонирования разом с плитой залить сразу простенки под оконные дверные проемы Которые будут выполняться э, в перспективе в доме Между коробушками можно увидеть, что везде есть вот такие арматурные выпуска на них перспективы будут навязываться и заливаться уже стены и колонны первого этажа А вот в этих зонах будут монтироваться оконные дверные проемы Для того, чтобы создать монолитность конструкции И потом, когда мы будем заливать уже стены, исключить ну заливку таких мелких элементов Которые будут перспективе мешать производству работ Мы выполняем сразу бетонирование таких элементов разом с плитой как это мы делаем Изначально мы устанавливаем опалубку Она должна быть жестко закреплена Потому что в процессе бетонирования Она может всплыть вот, э, При помощи пружинного зажима Он зажат, он никуда не двигается Она должна быть э, жестко В проектном положении установлена Потому что бетон будет ее двигать Но ну, ее никак не пошевелить И также помимо этого Для того, чтобы когда будем заливать бетон Чтобы залить его в отметку И бетон не выдавливало наружу, потому что ну, бетон сам по себе жидкий материал э, удержать его будет сложно, для этого устанавливается вот такая сеточка оцинкованная, которая позволяет как раз удержать объем бетона в нужном положении сначала ребята прольют, он чуть-чуть схватится после этого зальют уже в проектное положение и он таким образом сохранится Так, э, в данном элементе э, планируется тоже бетонирование раза. можно обратить внимание, что основание вот той плиты выполнена ниже, чем основ... основание основной фундаментной плиты в данном месте. Заказчик планирует установить, ну сделать зимний сад. Здесь будет расти какие-то растения, а возможно даже дерево. Для этого выставлена сразу опалубка, внутренняя выполнена из счетов инвентарных наружнее в виде доски то есть отметка бетона по плите будет здесь отметка э, вот этой ленточки которая будет сверху находиться уже вот выше вот на этом уровне также монолитом будет заливаться сразу стенка которая уйдет вниз и потом зальет вот эту фундаментную плиту то есть все это зальется сейчас разом можно обратить внимание вот там посредине этого приемка выполнена такая труба Ливневая, по ней в перспективе будет отводиться дренаж вот с этой клумбы, которая будет в центре дома. Труба эта подключена к общей сети ливневой канализации, о которой я говорил ранее. В целом, э, вот данный конструктив выполняется таким образом. Можно обратить внимание, что здесь тоже лежит сеточка, которая будет защищать бетон от и выдавливание из этого ростверка немножко расскажу напоследок про инженерные сети бетон уже пришел поэтому пора спешить значит про инженерные сети выполнена здесь канализации и ливневый сброс воды канализация выполнена вот в таких трубах труба 160 выполнена в виде обоймы которая отрезает именно саму канализационную трубу от общей монолитной конструкции. Внутри нее выполнена труба уже 110 я оранжевая. В утеплителе можно обратить внимание, вот если на трубу посмотреть, в ней как раз видно, что труба в трубе идет. В целом труба вот эта, которая выполняет так называемый деформационный шов, нужна для того, чтобы когда... Плита сама по себе будет давать усадку Чтобы она за собой не потянула трубу А просто по ней поскользила И не поменяла уклон конструкции в этом проекте выполнены также трубы для ввода электричества. Это труба ДКС, 63 диаметр. Они заводятся в дом и выводятся на зону подключения. У нас тут их две. Две трубы выведены на рассеивающий колодец и септик вот в той зоне. И две вводных, по которым в перспективе будет заводиться электричество в дом. Также выполнен вод воды. Это вот синяя труба в том углу, которая уже подключена к водопроводу по которой в принципе можно уже пользоваться водой сейчас начнется процесс бетонирования пожелаем удачи нашим ребятам, сегодня будет тяжелый день когда все здесь зальется наведется порядок, приедем еще раз подснимем, как все получилось, если у вас возникнут вопросы о том, как правильно бетонировать или вы увидели какие-то огрехи в нашей работе пишите нам в комментарии, мы будем отвечать и комментировать все, что мы делаем. Всем спасибо. До свидания.